Это футбольный мяч. Ну, и, наверное, половина народу что-то подобное видела в интернете. Но, тем не менее, начнем мы именно с него. Значит, что здесь математического? Да. Только не говори сразу, если ты знаешь, не спой сразу ответ. Скажи просто, что там математического? н да. Здесь, да. здесь n угольники да? В качестве лоскутков. Сколько-то здесь. Если его рассмотреть внимательно, будет несколько лоскутков шестиугольных и несколько лоскутков пятиугольных. Давайте пока не будем заострять вопрос на том, сколько. А проведем следующий мысленный эксперимент. Возьмем нож и разрежем его. Такое ванда вандали вандалистическое действие. Представьте себе, что ваша команда проиграла где-нибудь, да, в каком дерби, принципиальном, и вы в ярости схватили нож и раскромсали ваш футбольный мяч и сказали, что больше никогда не будете интересоваться футболом. Вот, и еще ваши три друга то же самое сделали, и на столе возникло сколько-то ну вот таких заплаточек, да, остались заплаточки от четырех футбольных мячей осталось много-много заплаточек. А потом вы Слегка пришли в себя, решили, что это был акт, ну, такой, на эмоциях, на нервах. И надо обратно сшить. Решили сшить один футбольный мяч. Один, но очень большой. Какого размера будет этот футбольный мяч? Это первый вопрос. По радиусу. Смелее. Было 4 футбольных мяча, я сшил один, да. Можно вывести, если, если у нас через площадь. Через, через площадь, через площадь, площадь да? Значит, площадь увеличилась четырежды у поверхности футбольного мяча. Во сколько раз увеличился радиус? Два, Два раза. Да, значит, первый ответ ответствие в том, что вы сошьете из этого... Футбольный мяч вдвое больше, чем те, которые были четыре. Но вот теперь я вам открою некоторый секрет, состоящий в том, что сделать это не получится. А именно где-то ближе к концу у вас начнут вырастать очень странные рога во все стороны, какие-то непонятные рога, и он никак не будет сшиваться. То есть будет какая-то, вот так ну, может быть, полукруговой да, объект, а вот эти вот будут туда торчать, туда пытаться их пересечь каким-то образом, что-то такое, происходить странное. В общем, у вас не получится сшить 4 футбольных мяча. Категорически, часть этих заплат так и останутся лежать. Когда вы все-таки поставите цель сделать большой футбольный мяч, вы его сделаете, но у вас некоторое количество заплат так и останется лежать на столе. Сейчас мы будем разбираться, почему, в чем загвоздка и что за математические законы запрещают вам сшить из четырех футбольных мячей один. Хотя, казалось бы, что то такого. Ну вот, значит, эта история начинается с Эйлера. Сейчас мы напишем слово Эйлер несколькими милами и посмотрим, каким лучше всего. Видимо, белым, да? А может красным? На зеленой доске лучше всего пишет белый, да, цвет? Ну ладно, пусть будет белый, да? Так, так вот, ага, отлично. Отличная история. Белый цвет сразу же сломался. Так вот, Эйлер, он заметил некоторую странную закономерность. Казалось бы, ее должны были заметить в очень древней какой-нибудь, в древнем мире, не знаю, в Древней Греции или еще раньше. Но, скажем так, до нас не дошли об этом сведения, а вот Эйлер ее заметил и вывел и доказал. Но давайте эту закономерность сейчас изучать. В принципе, то, что вы видите, вот этот футбольный мяч, по сути, это некоторый многогранник, вы согласны со мной, да? Это просто многогранник, который надут иглой. Но, в принципе, многогранники бывают и другие. Вообще говоря, можно было бы взять э, заплатки из очень такой как бы, резины, которую легко надувать, из э, очень легко, как бы сказать, гнущейся там, резины, да, меняющей форму. И я бы мог надуть вот, вот просто обычный, взять вот такую обычную пирамиду и тоже надуть. У меня тоже будет футбольный мяч, на самом деле, если так представить себе. Это называется мышление тополога. Что, что такое мышление тополога? Это когда я меняю форму без разрезаний, без склеиваний, то я на самом деле объекта не меняю с точки зрения топологии. То есть с точки зрения топологии, что тетраэдр, что куб, это все абсолютно одно и то же. Так, на этой стороне доски не пишет и вовсе ничего. Ну ладно, Будем, будем допри, допридумывать до а, этих объектов, то, что вы их все равно видели много раз. Вот. А, так вот, с точки зрения тополога, это все просто то же самое, что футбольный мяч. Ну, давайте теперь изучим их комбинаторные характеристики. Что это такое? Комбинаторные характеристики. Это количество вершин, ребер и граней. Ну, вот, например, здесь сколько вершин? Ребер, а граней? Четыре. Так, а вот тут как ситуация устроена? Так, ладно, я понял. Так, сколько ребер? Двенадцать. Грани шесть, ага, так. Дальше. Какие еще вы фигуры знаете? Ну давайте рассмотрим какую-нибудь какую пирамидку, да, такую вот, много-много внизу, чтобы было. Вот, вот, скажем, это... Ведем параметр. Параметр. Пусть это n угольник внизу, а это еще вершина, и вот она такая будет n угольная пирамида. Тогда, сколько будет здесь у нас? Значит, давайте все посчитаем. Вот у меня э, идут эти. Боковые, да, ребра, они соединяют вершину, висящую вверху, с, со всеми вершинами лежащего на земле многоугольника. Сколько у меня здесь вершин? Через n как-нибудь выразить? n плюс +1. 1. Так, сколько у меня ребер? 2. Отлично, 2n. Правильно, n плюс 1. n это которые боковые, да? Но еще внизу это заплаточка, за, за да? То есть, смотрите, теперь мы что делаем? Нет-нет, боковых-то n, это же n-угольник. Да боковых n, и внизу одна. Теперь мы составляем выражение, которое называется Эйлерова характеристика. А именно мы пишем v минус r плюс g. 6 4 минус 6 плюс 4, это что? 2. 8 минус 12 плюс 6. Так. Так. N, n плюс 1 минус 2 плюс n плюс 1. Э, простите, 2n. я не туда. Да, э, сейчас. 2n 2, минус 2n. Плюс. Правильно, это же ребра, да? Ребра-то 2n. А, мне говорили, я не понял, о чем мне говорят. Тут двойка стояла, нужно 2n, да. И вот теперь опять 2. Ну вот, вот такая вот фантастическая получается ситуация. Возьмите... Любой из этих многогранников, а еще вот есть из знаменитых, еще есть два, три даже. Они называются октайдер, икосайдер и додекайдер. Додекайдер — это 12 пятиугольных граней, экосайдер — 20 треугольников. Это такие знаменитые платоновские тела, а про них там целая история есть. Но сегодня речь будет не про них. Суть в том, что если вы возьмете любой из оставшихся трех платоновских тел и сделаете с ним, пройдете с ним ровно тот же самый обсчет, то есть вы посчитаете количество вершин, количество ребер и количество граней, то как по мановению волшебной палочки у вас в ответе опять возникнет число 2. Так вот, сейчас я вам докажу, что так будет всегда, если многогранник топологически представляет собой Больный мяч, то есть если после вставления иглы и надувания иглой его, он превращается в шарик, а не во что бы то ни было другое. А что же может быть еще другое? Ну давайте потом обсудим, что может быть другое, хорошо? А пока будем считать, что это ну, вот такой многогранник, который первое, что приходит в голову, в то и надувается, то есть мяч. Итак, <клёпс> теорема заключается в том, теорема Эйлера – Теорема Эйлера, она заключается в том, что v минус r плюс g всегда будет равно 2 для, любой, для любого многогранника, который раздувается в футбольный мяч. Значит, я сейчас буду ее доказывать следующим образом. Я детали, детали этого доказательства я, ну так, немножко э, под ковер как бы, занесу под ковер, короче. вот. Что мне нужно? Мне нужно, чтобы каждая грань была настоящим многоугольником, не дырявым изнутри, а именно такой заплаточкой, которая вырезана, ну, из какой-то ткани, да, например. Вот. То есть, n-угольник, чтобы здесь были n-угольники какие-то, треугольники, четырехугольники, пятиугольники, шестиугольники, сколько хотите угольники, но именно чтобы это нигде в них не было никаких дыр. То есть, вот, мы и склеили из нормальных таких листиков, ну и поехали. Значит, что я сейчас буду делать? для доказательства этой формулы. Я буду эту картинку, которая у меня представляет комбинаторные данные нашего многоугольника, упрощать шаг за шагом, привлекая наше с вами воображение к этому. Упрощать картинку. То есть я буду стирать некоторые из комбинаторных объектов и смотреть, к чему в результате мы постепенно придем, когда мы будем картинку упрощать. И самое главное, что будет подмечено, это что при упрощении картинки у меня не будет меняться вот это вот число v минус r плюс g. Смотрите, какая интересная логика рассуждений. В школе учат нескольким приемам доказательства. Ну, базовый прием доказательства для школы ⁇ это прием доказательства от противного. В геометрии часто употребляется, да, там, ну и в других разделах. Доказательства от противного, от противоположного, да. То есть вы предполагаете что то, что вы хотите доказать неверно, начинаете рассуждать, логически непротиворечиво рассуждать, включив неверность доказываемого вами утверждения да, в набор того, на чем вы можете строить ваше рассуждение. И в конце концов приходите к математическому противоречию и говорите, так как все остальное несомненно и безупречно, то к противоречию мог привести только этот факт. Который мы, вот, так сказать, предположили, это что он. Что мы предположили, что факт неверен, И это привело к противоречию. Значит, факт верен. Это уже Аристотевая логика, да, что третьего не дано. Либо факт, либо его отрицание. Ну и все. Но на самом деле есть много других очень красивых приемов. В школах всегда учат доказательства по индукции. Знаете, да, такой прием? Доказательство по индукции относится к серии утверждений. И вы как бы для каждого натурального n все более сложное утверждение, все, все старше n, сложнее утверждение, и вы от, э, переходите от n к n плюс 1 с помощью логических переходов. Если бы было верно n, то будет верно и n плюс 1. И если вы это, это умеете делать, осталось только проверить, что в случае n равно 1 там, или n равно 2, с какого момента рассуждение имеет смысл. Просто непосредственно его продемонстрировать, и тогда по цепочке мы выведем для всех n. А вот это третий очень важный способ доказательства, который применяется в высокой математике часто. Называется доказательство путем введения инварианта. Путем обнаружения чего-то, что не меняется при допустимых преобразованиях. И заодно вы показываете, что допустимыми преобразованиями можно картинки мел еще, да? Ну да, но проблема тут с доской, а не с мелом на самом деле. Она, она как-то это самое, она фиговая очень. Ну ладно, неважно. Вот, значит, смотрите, я сейчас буду делать следующее. Я буду удалять вершины, удалять. То есть, например, берем вот эту вершину и ее убираем, стираем с доски. От этого выражения v минус r плюс g меняется на единицу вниз число вершин. Правда? А что происходит с ребрами, с их количеством? Но мне вместе с вершиной 4. придется удалить. Да, в данном случае минус 4, а в общем минус там n сколько отсюда торчит. Ну, давайте, минус 4 здесь было. Так. Вот. Минус 4. А что происходит с гранями? 3. 4 исчезло, но родилась новая. Это как, знаете, как? Э, вот эти вот территории решили объединиться. Э, вот эти территории, да? Мой друг преподает в Англии, и он в четырнадцатом году сказал, сейчас я докажу это утверждение методом анексии, и провел рассуждение соответствующее в полной гробовой тишине, Но прошло, вот, короче говоря, здесь минус 3, и у нас получается вот такое вот выражение, да, это изменение v минус r плюс g, Изменение выражения v минус r плюс g. Чему оно равно? Нулю. То есть дельта v минус r плюс g, как часто пишут, изменение равно этому, вот этому равно нулю. То есть это значит, что придуманная Эйлером характеристика, она у меня осталась такой же, а картинка уже несколько упрощена. У меня вместо какой-то сложной картины более простая. Я эти не слил. Ну давайте продолжим это делать. Вот, например, в эту сотрем вместе с выходящими из нее. У нас получится еще больше вот такая вот территория. да? Вот. Но помним о том, что мы должны следить, чтобы все территории были заплаточками. То есть мы не можем все просто стереть, потому что вся сфера целиком, это не заплатка, лежащая на земле. Вот. Со соответственно, мы должны отслеживать, чтобы картинка... Не упростилось слишком уж далеко. Вот давайте поймем, до какой картинки мы способны упростить путем вот таких вот стираний, объединений территорий в большие, до какой картинки мы способны упростить любую картинку, рассмотренную, нарисованную на поверхности сферы или на поверхности мяча. Вот кто предложит какую-нибудь такую картинку, из которой все сразу уже будет понятно? Вот я тут вот начинаю, продолжать, да, стираю, стираю, стираю, стираю, стираю. Вот у меня растет эта территория, да, она все еще заплатка. Что надо сделать теперь? Напомню, что на самом деле это все ту сторону. Это что еще это такое? Еще не О, не а не сотрется? Да. О, -о, -о, -о, О, ну если сотрется, то да. Класс. Вот так. Ну вот с той стороны... Вот, можешь себе представить, что с той стороны некто тоже начинает этот процесс. И он стирает. Оттуда тоже картинку упрощает, упрощает, упрощает, упрощает, упрощает. И что же получается? Так, сейчас мы посмотрим, на самом деле он стирается или нет. Сейчас мы Проверим. А, сейчас проверим. Он с той стороны что-то стирает, там тоже. О, отлично. Идеально. Он стирает, мы стираем, он стирает, мы стираем. Смотрите, вот теперь я обращаюсь к вашей пространственной интуиции к вашему воображению. Да? Что у меня осталось? У меня осталось две территории на глобусе с двух сторон от одного и того же многоугольника. То есть если я на, на, на обычной э, доске нарисую многоугольник, то у него как бы есть одна грань. То, что вне, ну мы вроде как не считаем гранью, она бесконечна, да? Но на сфере ни, ни, ни, никто нам не мешает считать все остальное тоже гранью. Это уже все резиновое. Мы берем это и кладем... Насильно на плоскость. У меня две заплаты, две. И у них одна общая граница. Сколько в границе будет вершин? Ну, n. А сколько ребер? n, потому что у любого многоугольника, да? У любого плоского многоугольника количество вершин и ребер одинаковое. Правильно? А грани? Понятно теперь все, Да v минус r плюс g равно двум. Все. Значит, это означает, что в конце этого процесса возникла ситуация с очевиднейшим значением выражения v минус r плюс g. С очевиднейшим, равным двум. Но, когда мы меняли картинку, упрощая ее, мы очевидным образом мы уже видели, что это выражение не менялось. А значит... Понимаете, да, логика, значит оно и вначале должно было быть равно двум, ничему другому. Вот и все, теорема доказана. Любую картинку можно упростить до такой, в которой очевидно, это равно двум, а значит любой многогранник, который нарисован на сфере, обладает Эйлеровой характеристикой равной двум. это потрясающе, что об этом как бы полностью, ну полностью осознали этот результат вот буквально два века с половиной назад, буквально. То есть это вот Эйлер. Ну, либо мы что-то не знаем про древнюю математику, что тоже, в принципе, вполне возможно. То и дело, открываются какие-то вещи при прочтении. Там Изабелла Башмакова изучала труды диафанта, довольно много интересного выяснила, в 20 веке было. Вот. Так вот, сейчас мы с этой формулой немножко поиграем. На самом деле у нас будет три направления, в которых мы будем ее использовать. Первое направление — состоит в том, что мы вернемся к футбольному мячу и поймем, какая, какая, какое у него устройство и какие там математические ограничения на количество заплаток. Это первое. Второе. Я расскажу вам про удивительные многогранники, которых вы никогда не видали. Если только не будете смотреть вот туда. Вот, там, иначе вы сразу там увидите. И третье. Я расскажу, причем здесь теорема Планкаре-Перельмана. Вот наш план действий. Поехали. Начнем с футбольного мяча, да? Итак, футбольный мяч состоит из какого-то количества пятиугольных и какого-то количества шестиугольных заплат, что легко увидеть, ну и принять это как бы за факт, да, что мы вот футбольные мячи разрезали, в которых сколько-то вот таких и сколько-то вот таких. А я пока не знаю сколько. Но видно, что в каждой вершине сходится ровно три, да и как иначе сошьешь, да, у них углы тупые у всех. Вот. То есть мы знаем, что в каждой вершине сходятся три заплатки, а каждое ребро на мече соответствует двум граням с двух сторон, правда? То есть у нас такая получается комбинаторный набор данных, что у нас около вершины есть три заплаточки в разные стороны. И около любого ребра с двух сторон по одной заплатке. Давайте это запомним и попробуем а теперь записать количество вершин, ребер и граней для... Для нашего футбольного мяча, где x пятиугольных и y шестиугольных заплат. Ну, прежде всего вершин. Как можно посчитать количество вершин? Ну-ка. 5x это у этих, да? 6y у этих. Умножить ли? Поделить на 3, а не умножить. Но идея правильная. Дело в том, что мы сейчас посчитали вершины у всех заплат уже разрезанного на куски футбольного мяча. Это значит, что каждая вершина расстроилась. Не расстроилась, что ее обидели чем-то, она расстроилась. Да? А расстроилась с одной S. Она была вершиной общей. А ее растянули на части, она стала тремя вершинами. И теперь каждая вершина стала тремя вершинами, и в сумме их стало, соответственно, в три раза больше. Но мы хотим исходное, а исходное, соответственно, нужно поделить на две. С ребрами еще проще? Делить на два то же самое. Да? Каждое ребро присутствует вот в этом количестве, когда я разрезал, а в исходном, соответственно, пополам. А граней? Ну да, тут уж совсем очевидно, x плюс y. Так вот, значит, из этого следует, что v минус r плюс g, которое, напоминаю, равно 2 по только что доказанной теореме. Оно должно быть равно, давайте запишем это здесь, оно равно, давайте, знаете, что я сейчас сделаю? Я здесь введу обозначение z, вот такое z, это 5x плюс 6y, ну, просто как бы будет немножко удобнее. Вот такое введем, и тогда v минус r плюс g это z на 3, да, минус, Сколько? Z на 2, да? Ну и плюс x и y. Так, но смотрите, любое число. Так, а как тут надо, наверное, его... О, отлично, он выползает. Z на 3 минус Z на 2, это что? Z на 6. Со знаком минус, да? Со знаком минус. Так, а теперь мы можем вполне вспомнить, что такое Z. И написать, что это 5x. Плюс 6 y на 6 со знаком минус. Правильно? Плюс x плюс y Что это? Внимание! Это сколько-то просто иксов. Потому что yки ушли. Они сократились совсем. Они в этой формуле умирают. Никакого условия на у... Здесь вывести нельзя, потому что 6 y 9 на 6 это минус y, и мы прибавляем y. Но это же прекрасно, потому что в результате одно уравнение с одним переменным. То есть оказывается, что мы выводим формулу числа пятиугольников в футбольном мяче. Как бы это может быть? Как может быть формула, которая регламентирует такую Странную величину, как число пятиугольников. Казалось бы, сколько хочу, столько и вставляю. А вот нет! Нельзя это сделать по приказу. Здесь математическая невозможность. Математическая невозможность связана с тем, что никакой х, кроме решения вот этого уравнения, не может служить числом пятиугольных заплаток футбольного мяча. Чему равно х? Уже выявили, естественно, да? 12. Итак, Теорема Эйлера влечет потрясающий результат. Любой футбольный мяч, который сшит из 6 и пятиугольных заплат, содержит ровно 12 пятиугольных заплат. Вот прям не меньше и не больше. Ни 0, ни 6, ни 11, ни 13. Он содержит ровно, 5, ровно 12. Поэтому, когда вы 4 мяча разрежете, и попытаетесь снова сделать мяч, на самом деле вам придется выкинуть 36 из 48 Пятиугольных заплат. В новом огромном мече снова будет ровно 12 пятиугольных заплат. А шестиугольник будет гораздо больше, и на них никаких ограничений нет. Это отдельный вопрос: как там их сшивать. Более хитрый, кстати, вопрос. Но тем не менее: вот суть в том, что э -э, использовать все 12-угольники никак не выйдет. А нужно будет использовать снова их ровно 12. Итак, в любом футбольном мече 12 шестиугольников. Ну и каждый из вас может убедиться в этом потом после лекции, посмотрев на этот или дома у себя, взяв. Обычный мяч и посчитав, что там действительно их 12. Так, это первое, но это не последнее. Это не последнее. Это первое из трех. Второе, это сейчас будет про удивительные многогранники. Значит, смотрите, я хочу начать с того, что кроме сферы существуют еще объекты двумерные, такие типа поверхности которые совершенно иначе устроены, которые, в которые сферу превратить невозможно. Как ни крути, только если разрезать и склеивать. А именно, если вы когда-нибудь ездили на машине, вот я иногда езжу на машине, правда, своей машины у меня нету, я не собираюсь ее заводить, но иногда на такси там или на машинах знакомых. В общем, у кого, кто видел в жизни машину, видел в жизни, наверное, колесо. А в колесе находится внутри камера. А, кстати, не обязательно на машине ездить. Можно на велосипеде. Там тоже камера. Но ну, а если кто даже на велосипеде никогда не ездил, вы наверняка ели какой-нибудь бублик, баранку. У баранка это то же самое. Да? То есть это объект, у которого есть дырка внутри. Вот он. Вот я его там как бы нарисовал с какими-то углами, на самом деле никаких углов у него нет. Это гладенький-гладенький объект. И... Леонард Тейлер, он говорит, вот смотрите, любая картинка, нарисованная здесь, содержит вот, вот это выражение, да, обязательно равное двум. А если я сейчас нарисую картинку здесь, посчитаю и увижу, что там V-R плюс G не равно двум, вот если так получится, да, то я уже, уже докажу что я никакими изменениями без разрывов, разрезов и склеек не смогу превратить вот эту вот картинку в эту. Ну вроде как люди говорят, ну это же очевидно, да? Ну, ну как бы и так очевидно, да? Но на самом деле это нам очевидно только потому, что мы живем в трехмерном мире. Представьте себе на секунду, что вы, это такие плоские клещи, клещи, ну видели клеща, да, наверное? Кто-то даже, возможно, сталкивался с клещом, по-настоящему так, да? Так вот, вот клещ, да, думающий клещ ползает по этой поверхности. А представьте еще, что это вот, вот размеры Земли, то и другое. Как ему понять, где он ползает? Ничего не понятно. Вокруг плоская совершенно поверхность. Искривления где-то очень далеко видны. С самолета чуть-чуть видно, что Земля круглая, чуть-чуть. Но вот так вот Земли, да? Они могут в да, если клещ полетит в космос, он что-нибудь увидит. Но вот если он все-таки вот живет здесь и живет, да, ему трудно понять, где он живет. И вот, так сказать, если они сильно думают, они могут придумать. Они нарисуют картинки, посчитают, проведут рассуждение Эйлера и увидят, что если действительно здесь можно нарисовать картинку с неравным двум вот этим вот выражением v-r плюс g, то это уже строгое доказательство, потому что при любом непрерывном преобразовании вот этого в это все комбинаторные характеристики, естественно, остаются неизменными. Количество граней, ребер и вершин не может меняться у картинки. Но если я теперь преобразовал в картинку, где v-r плюс g не равно 2, в картинку, где v-r плюс g равно 2, то я очевидным образом пришел к противоречию. Вот эта вот идея Эйлера, она на самом деле продолжилась в науке, которая называется топология. Топология. И когда мы заменили двумерные картины на трехмерные, то мы сразу пришли к гипотезе по Планкаре. Но об этом в третьей части. А пока? Пока. Пока давайте поговорим про многогранники, которые раздуваются не в футбольный мяч, а вот в такую конструкцию, которую математики называют словом Тор. А этого не называют словом сфера. Ну а так это футбольный мяч, это бублик, да? Так вот, давайте попытаемся э, нарисовать картинку, которая является Тором. Вот я предлагаю сделать так. Берете кубики, обычные детские кубики. И ставите их друг на друга, вот так, э, стеночкой, вот так, друг на друга. Три кубика, например, вот так. Три кубика вот так. Три кубика вот так. вот Короче, вы делаете вот такое кольцо из кубиков, центральное выбиваете. Или иными словами, возьмите кубик Рубика, разрежьте ножом его на три слоя. Центральный слой возьмите. Центральный слой кубика Рубика — это вот такая такое колечко, да? Вот, после чего аккуратно посчитайте количество – вершин, где сходятся ребра, да, грани и ребер. Я не буду сейчас вас этим парить, каждый из вас может это сам посчитать, а кто ведет мат-кружки, прям обязательно это посчитайте с вашими ребятами. Думал, вопрос, а. жарко, да, просто? Ну да, вот, так вот вы получите V минус R плюс G равно нулю, внимание, нулю. Для любой картинки, нарисованной на Торе. Вот это ясно, что если я надую, будет как раз вот тот бублик. Ну и, наверное, вы можете уже догадаться, что будет, если у меня картинка устроена вот, вот как нарисованная на вот таком. Минус два. И дальше продолжается вот эта вот странная последовательность. Это тоже довольно легко проверить, просто приклеив к вот этому еще такой вот из раз два три 4, 5, шесть 7, из 7 кубиков скоба. Из кубиков скоба представляется вот так к этой. И у вас получается уже с двумя дырками фигура. Очень легко посчитать комбинаторные данные, увидеть, что там каждый раз вычитается двоечка из того, что есть. Вот. И вот теперь мы переносимся в наше время будем считать, что мы доказали, что если у соответствующей поверхности n дырок или g g дырок, g, g дырок, то тогда v минус r плюс g для любой картинки на ней равно 2 минус 2g. И из этой формулы мы сейчас будем исходить при изучении вопроса, который волновал многих математиков. И был окончательно решен в... Короче, он на самом деле еще окончательно не решен. Так, сейчас я... Можно попросить кого-нибудь водичкой смочить тряпочку еще раз? Ой, спасибо огромное. Напротив есть комнатка. Я буду медленно, чтобы успели. Знаешь, ты так. Какие... Бывают многогранники, у которых каждая грань Егор, нам нужен такой мел. Это круто, реально. Прям вообще металл. Каждая грань Граничит с каждой. Спасибо. Какие бывают многогранники, у которых каждая грань граничит с каждой? Но если вы начнете об этом думать, то у вас возникнет зашоренность, которая связана с вашим жизненным опытом. Да? Ваша зашоренность будет вам твердить, что единственный такой многогранник это кто? Тетрайдер, Тетрайдер да. Конечно. Но давайте подойдем к делу беспристрастно. Мы жители многомерных миров. Кстати, для жителей многомерных миров гипотеза Пункаре, ныне теорема Пункаре Перельмана, один из самых сложных результатов вообще доказанных человеческой цивилизацией, является очевиднейшим фактом, непосредственно наблюдаемым в их пятимерном пространстве там, или каком. Просто вот, ну так это очевидно. Да? Так же, как для нас очевидно, что там сферы и тор разные. А для них эта вот гипотеза была бы совершенно очевидной. Но нам нужно строгое доказательство. Мы должны представлять себе, что мы это все как бы не видим, не можем видеть. Так вот, давайте пусть G — это число граней. Скажите, пожалуйста, вопрос на засыпку. Если у многогранника, которого каждая грань граничит с каждой, G — граней, то сколько вершин и ребер, соответственно, у каждой грани? Ну, грань это многоугольник, поэтому у него вершины ребер должно быть одинаковое количество. Вот вопрос какое? Пусть у него g грани у многогранника, внимание у которого каждая грань граничит с каждой из других граней. Граничит по ребру. Г-1, конечно, потому что. Да, она лично, да, вот она, она сама. Это первая грань. А все остальные через каждое из ребер. Вот туда идет вторая, туда третья, туда четвертая, пятая, шестая, седьмая. Да? Вот и все. То есть на самом деле, если g число граней, тогда все грани являются g минус 1 угольниками. Так? А теперь упражнение. Сколько тогда в нем вершин и сколько ребер. Грани в нем g. Сколько вершин и сколько ребер. Ну давайте для простоты прежде всего его разрежем ножом. Разрежем ножом на все грани отдельно. Тогда у меня будет G граней по G минус 1 вершине в каждой. Правильно? Ну и по G минус 1 ребру тоже. Значит, сколько получается у всех этих заплат вместе будет вершин и соответственно ребер? Да, значит, изначально просто g на g-1 это сколько будет, когда я разрежу. Теперь внимание, ребер будет вот столько пополам, потому что про каждое ребро ясно, что оно ребро ровно двух граней. Осталось понять, что происходит с вершинами. Я утверждаю, что мы здесь тоже можем сказать, что это g на g-1 на 3, потому что попытка. Свести четыре или более граней в одну вершину приведет к тому, что противоположные, которые не, не идут вот у этой вершины рядом, они уже там, ну где они, они уже в разные стороны уже торчат, в общем, понятно, что они не встретятся никогда, они не смогут друг с другом граничить. А у нас условие, что каждая с каждой граничит. То есть вот это условие, оно нам гарантирует, что в каждой ровно три. А, сейчас, сейчас, мы, да, сейчас мы увидим, да. Вот. Ну а Г равно Г, что называется, грани ровно Г. То есть у меня получается э, следующая формула. Во-первых, я не знаю, сколько в нем дырок, пока я пишу v минус r плюс g равно 2 минус 2g, где g число дырок. Это во-первых. А во-вторых, я знаю, что v и r заданы через g вот этими формулами. Давайте теперь упрощать все. Я еще знаю, что количество дырок это целое неотрицательное число, естественно, но, да? И число граней тоже целое, не отрицательное число. Поэтому то, что сейчас я получу, называется диафантово уравнение. Потому что я должен буду некоторые уравнения о двух переменных решить в целых числах. Давайте запишем. Итак, g на g минус 1 на 3 минус g на g минус 1 на 2. Где-то вы уже это сегодня видели, правда? Равно 2 минус 2g. А? Ну а это минус это, это все равно, что… Со знаком минус, чтобы лишние доски не это самое, да? Со знаком минус это деленное на 6, правильно? 1 треть минус 1 вторая, это минус 1 шестая. Так вот, значит, со знаком минус равно вот этому. Да. Что? Потом, потом, пока не будем даже трогать. А потом все увидим. Я хочу его просто в целых числах как бы вывести в нормальный многочлен с целыми коэффициентами, и все, и будем разбираться. Теперь я умножаю на 6, тупо, и все, просто умножаю на 6. Получается здесь плюс 6g, здесь просто минус это выражение, здесь плюс 6g равно 12 минус 12, о, как легко двойку умножить на 6. Вот, то есть 12 на 1 минус g. Иными словами, это еще упрощается, да, это минус g квадрат плюс g плюс 6g. Правильно? Минус g квадрат плюс g плюс 6g. Оно же 7g минус g квадрат. Правильно? То есть получается следующее уравнение, на самом деле, которое нам надо решать. g на 7 минус g равно 12 на 1 минус g. Это уравнение регламентирует Регламентирует не какими-нибудь там органами государственной власти, а математически, то есть строго и навсегда, регламентирует эти значения переменных. Никаких многогранников, у которых бы каждая грань граничила с каждой и не удовлетворялась бы эта формула, не существует. Ни в каком. Математика отвечает за все миры. Итого, что мы можем в первую очередь заметить? Что у нас есть разные случаи. Есть принципиальный случай, что справа как бы положительная величина, и принципиальный, что она отрицательная, ну и еще нулевая. Ну если она положительная, она может быть только в одном случае, если дырок нет. Если дырок нет, то речь идет о сфере, сферических многогранниках обычных наших, которых вы в первую очередь и представляли себе, когда мы... Про это говорили. И для сферических у меня получается такая формула g на 7 минус g равно 12. Ой, он. Так. Простите, пожалуйста, а есть еще один такой карандашик, потому что у этого выпал пишущий орган. Выпал. Сломался. Но ну, сейчас некоторое время, наверное, еще попишется. Вот. Значит, это равно 12, правильно? g на 7 минус g равно 12. Какие решения в целых числах? 3 и 4, да? Но трехгранник это что-то странное. Сложно представить себе плоский трехгранник. Хотя на самом деле не плоский, представить себе можно. Не плоский, такой, знаете как, то есть, если вы математик, вы считаете, что вы на самом деле даже привели некий пример, кроме тетраэдра, а именно вы взяли землю нашу, взяли северный южный полюс и в ней... Сверстали три меридиана, вот идущих вот так по 120 градусов. Да, такие лунки у вас, двугранники. Три двугранника тоже удовлетворяют условия задачи. Но многогранником все-таки это вот не является, поэтому я это стираю. Остается ровно одно решение. Отсюда g равно 4. Ну типа да, да в разные стороны вот так пошли. g равно 4, и это тетраэдер, обычный тетраэдер. В действительно каждая грань граничит с каждой. Вот он выглядит вот так, и это все, что можно сказать про сфера. Больше на сфере ничего такого не видит. То есть сферических многогранников, в которых каждая грань, с каждой строго доказано, что это только сфера, ой, и только титрайдер. Да, но дальше начинается самое интересное. Пусть g равно единице, то есть речь идет о торе, о колесе. Какое тогда получается уравнение? g на 7 минус g равно нулю, то есть g равно Семи. Итак, якобы существует семигранник из шести угольных граней, да, где каждая грань граничит с каждой. Понимаете, каждая с каждой. Значит, так. До 1970 6-го, кажется, года, в общем, на момент моего рождения, утверждение о его существовании и несуществовании было открытым математическим вопросом. Однако вот в этом 1976 или 1977 году Лайол, по-моему, Силаши, Силаши точно, имя не помню, придумал вот этот многогранник, который там изображен на, этой вот, на этом стенде. Посмотрите внимательно, если вы не можете здесь ничего разглядеть, то наберите многогранник Силаши в интернете, и выпадет вам совершенно фантастическая фигура, которая до последнего времени самая большая была в Австралии, но мы в Майкопе построили больше на 10 сантиметров, чем в Австралии, и некоторое время самый большой в мире многогранник Силаши присутствовал в математическом музее под открытым небом в городе Майкоп, в Кавказском математическом центре, который я тоже представляю. Вот. Сейчас не знаю, может быть, какой-нибудь Зураб Церетели уже построил 200-метровый многогранник Силаши, но мне про это ничего не известно. Я не знаю. Ну, понятно, что дальше будет это вот. Наверняка будет, если как бы математика займет все умы, то все будут соревноваться, а кто построит еще больший многогранник Силаши, да? Ну а мы двинем дальше. Значит, Я всем советую залезть и посмотреть внимательно, как там реально каждая грань натурально граничит с каждой. Каждая из граней с остальными шестью ровно через ребро, и внутри дырка одна. Это вот та самая дырка, да, которая при надувании станет, понятно, будет машинное колесо. Он весь ломаный, он угловатый, ужасный вообще, точнее прекрасный. Это супер многогранник. Многогранник силаши. А мы движемся дальше. Сколько у меня времени, товарищи организаторы? Отлично. Смотрите, если мы движемся дальше, то g надо переворачивать, потому что если оно больше единицы, то я лучше положительных запишу, да, чтобы было положительное. Мы перевернем все. Получится вместо g на 7 минус g равно 12 на 1 минус g. Получится g на g минус 7 равно 12 на g минус 1. И вопрос, когда у этого уравнения бывают целые решения. Например, при каких g? Оказывается, что... Ну, собственно, это довольно простая задача на делимость. Нам нужно, чтобы вот это делилось на 12, правда? Ну, g на g минус 7, если вы запустите по всем остаткам деление деления на 12, да, каждый из них подставите и посмотрите, получается ли в результате делимость на 12, у вас останутся вот эти варианты 0, 3, 4 и 7. А остальные остатки просто не подходят. То есть если g не равно… Если g не дает остаток 0, 3, 4 или 7 деления на 12, то g не предлагать. Такого многогранника существовать не будет, потому что справа будет не целое число. Но в принципе при вот этих всех справа получаются какие-то целые числа. Можно разделить на 12 и получить собственно формулу, что g равно 1 плюс вот это выражение, деленное на 12 в тех случаях, когда оно делится. Первый раз, следующий раз, первый раз после тетраэдера и силайдера, там, многогранника силаши, когда эта штука разделится на 12, будет... При G в точности равно 12. Раньше уже не будет. И даст вполне себе вариант, что G равно 1 плюс 12 на 12 минус 7, то есть на 5, делить на 12. Сколько это? 6 дыр. Иными словами, на свете не существует многогранников, у которых каждая грань граничит с каждой, в котором которые бы надувались в фигуру с двумя, тремя, четырьмя и пятью дырами внутри. И может быть существует многогранник, надувающийся вот в это произведение искусства. Шесть дыр! Шесть ручек. Шесть этих самых. То есть, может быть! Может быть, да, но может быть, нет. Этого никто не знает. Это открытая математическая проблема человечества. Уже куча команд писали программы. Они пишут код, там у них раз-раз сшилось. говорит, вот-вот-вот, все сшилось. Я говорю, как это сшилось? Ну, не, я говорю, а кто проверял, говорит, у вас одна миллионная расхождение. Фигушки вам. Ничего не сшилось, да? И вот сейчас как бы идет вот поиск там на эпсилонах борьба. Есть или нет такое многогранник? А ведь их на самом деле не один. Их четыре бесконечных серии. Для каждого выражения типа 12К плюс 0, 3, 4 или 7, для любого К да, будет некий потенциально существующий многогранник этого типа. Существующий или несуществующий. Непонятно никаких других ограничений. Мы не знаем ничего про это. Наука про это ничего на сегодня сказать не может. Это открытые задачи для будущего человечества. Ну а завершу я тем, что, в общем-то, гипотеза по Анкаре связана более-менее с теми же самыми вопросами, с некими инвариантами только для трехмерных многообразий. Что такое трехмерное многообразие? Ну вот здесь мы изучали вопрос, какие бывают поверхности. У них бывает разное количество дыр, они этим отличаются. И только, только футбольный мяч из всех таких поверхностей, только футбольный мяч обладает следующим свойством. Его нельзя, грубо говоря, поднять за веревочку, не приклеивая веревочку к нему. То есть если вы возьмете веревочку обмотаете футбольный мяч, но нельзя приклеивать, да, то он у вас ну, свалится, да, понятно, свалится. Но любую другую фигуру с любым количеством дыр можно легко подвесить за веревку. Вы завязываете ее вот сюда и вот сюда протягиваете. То есть вы здесь не клеите ее, вы взяли, все, оторвать вы ее не можете. Вот это свойство называется односвязность. Вот это свойство, что нельзя поднять, называется одна односвязность, а вот это не связность. Есть формальное определение, но я не буду даже его приводить. В общем, суть в том, что можете или нет вы поднять за неприклеенную веревку данную поверхность. Так вот, Понкаре выдвинул гипотезу, что если мы говорим не о поверхности, а о трехмерном поверхности, изогнутом пространстве, я так это назову, в науке это называется словом «многообразие». Но мы с вами, на самом деле, нам достаточно просто понимать, что речь идет о пространстве обычном, в котором мы живем, но возможно оно сильно изогнуто где-то далеко, там, где мы не видим. Оно как изогнуто, и там приклеены одни части к другим, но это сложно себе представить. Но это далеко, там, в триллионах километрах от нас, да, находится. Так вот, если оно Конечное по размеру, то есть укладывается в чем-то в одном большом-большом-большом-большом. Да? Если нет бесконечной дороги, ведущей от нас вдаль, а нет объектов на бесконечно большом расстоянии, есть фиксированные какой-нибудь, не знаю, 10 сотых километров, и, что любой, из любой точки в любой в нашем пространстве можно попасть за это количество километров. Если оно значит, конечного размера, и если в нем нельзя э, его грубо говоря, из многомерного пространства за поднять. То есть нельзя полететь на ракете, оставляя за собой след, так, чтобы, вернувшись в исходную точку, этот след не получилось стянуть. Вот так он куда-то бы упирался у вас. Да? Вот если это с нашим пространством сделать нельзя, то тогда мы говорим, наше пространство односвязано. Мы не знаем, односвязано оно или нет. Ну, то есть я не знаю. Панкаре предположил, что если трехмерное изогнутое пространство является конечным и односвязным, ну, таким конечным по размеру, односвязным, везде одинаково устроенным, то оно на самом деле представляет собой после некоторых резиновых вот таких вот растяжений без склеек и разрезаний поверхность всего-навсего четырехмерного футбольного мяча. Ну, легко представить четырехмерный футбольный мяч, правильно? Двумерный футбольный мяч — это просто диск, который вы катаете вот так туда-сюда. Обычно трехмерный вот. У двумерного мяча граница окружности, у трехмерного мяча граница сфера, а у четырехмерного мяча граница, ну, какое-то трехмерное, изогнутое пространство. Но вот если свойства, которые я перечислил, верны про наш мир, то наш мир на самом деле граница четырехмерного футбольного мяча, и мы на нем живем. Вот. Эта гипотеза жила сто лет, с 1900 по 2002 год, 102 года. И была доказана Григорием Перелиманом. Это единственная проблема Клея из семи оставленных величайших проблем Института Клея, величайший, это Институт Клея опубликовал семь самых великих проблем математики современности, проблем третьего тысячелетия. И первый из них решил Перельман спустя два года. Остальные не решены до сих пор. На этом я и завершаю. Спасибо за внимание.